О, вижу, вижу проводника. Ну, дарова Саню, нам на Юпитер. Что-то зашел на Юпитер, капец все лагает, хз странности. Купился значит новый компьютер, а горизонт не тянет, а за, -за -ха, ха ха ха Да не просто это лаги наверное, самой карты на самом сервере, что-нибудь в этом роде.